Всех приветствую на моем YouTube-канале, и а, сегодня я хотела продолжить тему, которая вызвала у вас у всех большой интерес, и сейчас она вызывает действительно очень большой интерес у многих людей, это близнецовые упоминания. Ну, сегодня мы будем говорить немножечко не о самих отношениях близнецов, в плане, да? а вопросы у вас были про отношения именно про предблизнеца, да, еще называют его лжеблизнецом, но мне больше нравится, когда говорят предблизнец, что это значит. Смотрите, у нас, как уже многие из вас знают, да, раз вы эта тема интересуетесь, то по-любому уже эту информацию для себя собираете и читаете, и смотрите. И у нас есть родственные души. Да? Это родственные души, которые часто путаются именно близнецом. Я очень хорошо эту тему знаю, почему? потому что, как обычно, да, кто-то смотрит мои прямые эфиры, мои видео, то вы знаете, что я всегда рассказываю только то, что сама прошла, то, что сама знаю. И могу сказать вам, что в моей жизни был такой человек, который действительно по всем признакам, это человек, которого я могу на сегодняшний день назвать «предблизнецом». Как это происходило, давайте рассмотрим уже на примере, и там уже тоже вы можете на свою ситуацию как-то переложить. Встреча с этим человеком была действительно очень незабываемой. То есть, вы знаете, было такое чувство, то есть самое интересное, как раз таки я расскажу такую предысторию. Я написала себе заранее значит, описала, какого бы я хотела потенциального мужчину встретить, да, в свою жизнь привлечь. И как раз таки вот у меня даже вот в Инстаграм есть, я уже как гайд сделала, потому что такая очень рабочая схема, можете ко мне зайти, посмотреть у меня вот здесь есть ссылочка под этим видео, да, и скачать бесплатно. То есть как привлечь к себе мужчину, да. И, в общем, все у меня было расписано четко. Ну и, соответственно, прошло какое-то время, я знакомлюсь с таким человеком, но этот человек живет за границей. Мы долго общаемся в интернете, и потом спустя какое-то время, ну, долго как? По месяцам, да? Мы договариваемся о встрече, то есть человек должен был приехать ко мне, чтобы мы увиделись. И я могу сказать, что когда я этого человека в аэропорту встречала, я была в таком шоке, я не могла поверить, как такое может быть, чтобы вот действительно, знаете, вот прям такой родной человек, это было то, что я себе на... Ну, описала, да, какого человека, какого я хотела бы видеть. То есть настолько близкие э, отношения, знаете, как будто мы с ними знали друг друга уже сто лет. И вот эта вот встреча, она действительно вызвала такое у меня трепет. Я вам больше скажу, я, я отошла в сторонку, э, и мне хотелось просто кричать. Ну как так может быть, чтобы действительно вот такой человек вот так вот сразу попал в мою жизнь? Да? И вот часто опис... То есть вот это описание, оно подходит под описание того, когда ты встречаешься со своим близнецом. Это первый такой был момент, который я вот тогда уже анализировала, я поняла. Следующий момент был то, что действительно тогда я еще могу сказать, сразу не разбиралась в теме близнецовых пламен Это уже потом, когда я стала уже интересоваться после появления своего близнеца, я уже, конечно, начала ну, больше и глубже изучать. И могу сказать, что следующий был такой этап, что действительно мы понимали друг друга. Мы были очень разные абсолютно. Я уже сюда, как бы больше занималась духовностью да мне интересно было все это это был человек который действительно э, вот полностью такой бизнесмен человек который занимается э, больше такой на материальном уровне да? и э, но мы друг другу не мешали, мы друг друга поддерживали, и мы друг другу давали очень такой, ну, очень серьезный, серьезный импульс. И вот смотрите, следующий такой момент, один из важных, да, о которых говорят близнецах, когда появляется твой близнец, то у тебя начинают раскрываться твои таланты. Да, те, которых ты даже, может быть, и не знал. Так вот, я могу сказать, что как раз-таки при появлении этого человека, и как это все происходило, то есть у человека сложилась такая непростая жизненная ситуация, в которую мне хотелось разобраться, потому что она связана с бизнесом. И так как я немного возьму такую смелость сказать, разбираюсь в психологии бизнесменов, то я решила, что... Ну, были какие-то моменты, которые были мне непонятны. Я стала искать информацию, стала искать информацию много, ушла и в эзотерику. И вот как раз-таки на фоне этого всего у меня пошло, вы знаете, как-то быстрее, быстрее и быстрее раскрытие меня имена в, в сфере эзотерики. Я пошла... Благодаря, ну как, то есть раньше я это объясняла как, что вот, чтобы в ней узнать, как там это происходит у него, там эта ситуация, сама разбираться хочу. Поэтому я пошла обучаться Таро, я пошла обучаться Матрице Судьбы и так далее. А на самом деле это как раз таки, как уже дальше проанализировав, я понимаю, что это вот именно та самая ситуация, когда... Вот у предблизнецов такой, знаете, как бы небольшой такой толчок да, тебе дается для того, чтобы ты шел и раскрывались твои таланты. То есть вообще вот все эти отношения, вот, ну, весь процесс этих отношений, которые были у меня с предблизнецом, я могла бы назвать их э, близнецовыми, могла бы, но есть одно очень важное но. Близнеца, у близнецов, у них любовь, она э, двухсторонняя. В, в этой ситуации, в этой истории Там много было еще разных таких вот фактов Когда, да, кстати, такой еще момент Сейчас сразу вам скажу когда мы жили в разных странах, и, конечно, соответственно, ему приходилось уезжать, да, и когда мы расставались, то было такое состояние, знаете, когда вот, ну, когда тебе человека не хватает, ты хочешь с ним вместе быть, вот эти вот все душевные переживания, да, вот эти все какие-то страдания. Но со временем я как раз-таки, когда я пошла обучаться вот именно Таро, да, и так далее, то есть я нашла для себя как заменитель такой, да, то есть я поняла, как я могу эту боль, так сказать, затушить. я ушла в себя, я ушла в свое саморазвитие, то есть то время, которое этот человек отсутствовал в моей жизни, я его посвятила своему саморазвитию, вот это тоже еще очень важный такой момент, да, то есть через этого человека я научилась тому, что когда уже встреча с близнецом произошла, что когда и вот эти вот этапы расставания и переживаний, то здесь уже гораздо было про проще, и могу сказать, что и вот важный момент, который хотела бы отметить, это как раз таки то, что я это, извиняюсь, я сейчас в Грузии, нахожусь и да, очень прекрасной деревне, и здесь, конечно же, ну не остановишь деревню, она живет своей жизнью, поэтому я заранее извиняюсь, что здесь такие будут интересные шумы и тифоном, но хотелось вот именно на этой красоте записать это видео про такие красивые отношения. И вот смотрите, здесь очень важно, что есть любовь. Любовь и близнецов, она э, двухсторонняя. То в нашем случае произошло немножко по-другому. Э, любовь у нас была вот именно как раз таки с... Э, больше меня любил человек, чем я, понимаете? А это как раз таки... И э, я закончила эти отношения, э, и я легко с этими отношениями рассталась, и это подтверждает только тот факт, что это действительно были родственные душа была, это был предблизнец, но это был человек, который подготовил у меня именно к той вот самой э, ситуации, да, которая, о которой я буду вам рассказывать дальше. Поэтому, мои хорошие, если было полезно, пишите в комментариях, что действительно, пишите свои какие-то истории, пишите мне в директ, пишите мне, я не знаю, в WhatsApp, в Telegram, рассказывайте ваши истории, потому что э, я могу сказать, что после того, как мы близ... предблизне встретился, я начала действительно очень серьезно развиваться, именно пошла в... очень много, у меня было на тот момент как психолог я работала с темой отношений, но дальше я уже стала плюс с эзотерикой работать в этой теме, ну, конечно, ресторан, конечно, с матрицей. а вот э, как уже меня сподвиг на какие подвиги близнец, я вам расскажу в следующем видео, обязательно, если интересно, пишите.